Привет, дорогие друзья, с вами Голос English Show. Сегодня мы рассмотрим 15 самых нужных глаголов английского языка, а еще 15 разберем в следующем видео. Как вам такой сценарий? Выучив эти английские глаголы и устойчивые фразы, вы сможете элементарно понимать повседневную английскую речь. С вас лайк и комментарий, и мы сразу переходим к делу. Начнем с легкого и потихоньку перейдем к сложному. Конечно же, самый важный глагол в английском – be переводится как быть являться, находиться он считается королем глаголов это из-за того, что если в предложении нет другого глагола то он тут как тут у этого глагола существует три формы в настоящем времени мы используем определенную форму смотря на подлежащее в предложении например первое м употребляется с местоимением I I am an engineer я инженер вторая, is с местоимениями he, she, it He is from England. Он из Англии. Как видите, в русском варианте глагол вовсе отсутствует, но в английской версии без него никуда. Третья форма are с местоимениями you, we, they. They are as mysterious as they are powerful. They are as as they are powerful. Они столь же загадочны, сколь и могущественны. Следующий не менее важный глагол have означает иметь, обладать. Глагол have обычно используется в конструкции «у меня есть». Например, he has a big house. У него есть большой дом. Кстати, в британском английском глаголу have добавляется got, в отличие от американского варианта, где просто have. I have got a pet. У меня есть домашний питомец version. Также не забудьте поменять have на has с местоимениями третьего лица единственного числа. She has got a beautiful smile. У нее красивая улыбка. We have strawberries. We have blueberry cakes. Have у нас есть клубника, у нас есть черничные тортики. Итак, какой вариант, британский или американский был только что в примере? Поделитесь вашими догадками в комментариях. Переходим к глаголам действия. Do. Имеет перевод делать, выполнять, заниматься. I usually do my homework. Обычно я делаю свою домашнюю работу. Обратите внимание, что в Present Simple, в настоящем простом времени, если у нас субъектом является третье лицо, единственное число, то есть he, she мы добавляем окончание s или es. She does sport activities day. Она занимается спортом каждый день. Valentina does Valentina does deserve the best. Валентина действительно заслуживает самого лучшего. И нет, это не ошибка. Мы можем использовать do или does в утверждениях, когда хотим усилить глагол. То есть она реально заслуживает лучшего. I do love reading books. Я реально люблю читать книги. They do like playing tennis. Они очень любят играть в теннис. Кстати, глаголы, которые мы сейчас изучаем, это базовые знания. Они понадобятся вам на первых порах. Ну а дальше, конечно, стоит углублять знания и увеличивать свой словарный запас. Бывают моменты, когда самостоятельное изучение языка заходит в тупик, вы попросту не можете себя заставить или какой-то материал остается непонятым. В таком случае советуем обращаться к профессионалам English Show, которые знают, как помочь вам в освоении нового языка, дать правильное направление, объяснить сложный материал. Запишись на бесплатный пробный урок по ссылке в описании, начни заниматься по той программе, которая подходит тебе больше всего, и уже через месяц ты забудешь, что такое языковой барьер. Okay. <laughs> Следующий глагол make означает делать, совершать, производить. She makes dinner. Она готовит обед, делает это руками. This factory makes very good cars. Этот завод производит очень хорошие машины. But did you ever make, a big But did you ever make a big Но совершали ли вы когда-нибудь большую ошибку? В отличие от do, make в первую очередь имеет значение делать что-то руками. Так мы можем заменить некоторые глаголы на make, например. Например, I'll make you a cake you'll never forget. I'll make you a cake you'll never forget. Я сделаю тебе торт, который ты никогда не забудешь. В данном случае, вместо cook, Бендер использовал make. Или Germans know how to make cars, let me tell you. Cars, немцы умеют делать машины позвольте вам сказать в этом примере make можно с легкостью заменить на produce если хотите прокачать эту тему смотрите наше видео на канале про разницу make и do а мы едем дальше get переводится как получать становиться доставать у get достаточно много значений рассмотрим самые распространенные it's my turn to get breakfast моя очередь приготовить завтрак в значении достать в past simple у него будет форма Got. I got a letter from my friend Я получил письмо от своего друга You noticed last month When I got my hair trimmed And that was huge And you noticed last month When I got my hair trimmed And that was huge Вы обратили внимание В прошлом месяце Когда я постригла волосы И это было сильно заметно I got my hair trimmed Или I got my hair cut Одно из многочисленных Устойчивых выражений с get Дословно Получить свои волосы постриженными То есть просто Постричь волосы Кстати, можете смело добавить в свой словарный запас Пишите в комментариях, если не знали о такой фразе Take означает брать, принимать Let's take a cab Давайте возьмем такси Winner takes all Победитель забирает все С take существует большое многообразие словосочетаний Например It takes 45 minutes to get there That will only leave me 5 minutes To... Дорога займет 45 минут У меня останется всего 5 минут It takes me. Это занимает у меня Или This death takes place in the shadow of new life эта смерть происходит в тени новой жизни. Дословно, it takes place, имеет место быть. Try, имеет перевод пробовать, пытаться, стараться. You can do it if you try hard enough. Ты сможешь, если хорошенько постараешься. I would like to try this ice cream. Я бы попробовал это мороженое. It's not. It was worth a try. It's not. Это нет, стоило попробовать No, переводится как знать I know this voice, я знаю этот голос You know nothing of this business Ты не имеешь ни малейшего понятия об этом деле How do you know all this? How do you know all this? Откуда ты все это знаешь? Think переводится как думать. I think we met a few days ago. Думаю, мы познакомились несколько дней назад. I thought we were friends. Я думал, что мы друзья. Thought форма прошедшего простого времени. Past simple. I don't think I'm like that. I don't think I'm like that. Устроим небольшой квиз, друзья. Какой перевод будет верным? Пишите свой вариант в комментариях. Не считаю, что мне это понравится. Не думаю, что я такая. Это точно не про меня. Feel означает чувствовать. I feel dizzy. У меня сильное головокружение. Feel free to ask questions. Не стесняйтесь задавать вопросы. Или дословно чувствуйте себя свободно. I feel really, really weird. Feel really, really weird. Я чувствую себя очень, очень странно See переводится как видеть I want to see results Я хочу увидеть результаты Также всем известное выражение I see Означает понятно, я вижу Let me see the book Позвольте мне взглянуть на книгу I've seen better days I've seen better days я видела дни получше В смысле, были дни куда лучше Give переводится как давать She gives her old clothes away Она отдает свою старую одежду I'll give you anything but this Я дам тебе все, что угодно, кроме этого I give you five and you give me 50 back, right? I give you five and you give me 50 back, right? Я даю тебе пять, а ты вернешь мне 50, верно? Bring означает приносить или приводить I'll bring furniture from my place Я принесу мебель из своей квартиры Квартиры, и все будет в порядке, бабуля. А, -а, -а где бабуля? Yes, you? Nothing you do will bring them back Ничего из того, что ты делаешь, не вернет их обратно Odysseus what, news do you bring? Odysseus, what news do you bring? Одиссей, какие новости ты принес? Buy, переводится как покупать You should buy yourself something to eat Тебе надо купить себе что-нибудь поесть My father bought me a bicycle Отец купил мне велосипед He has a great eye and he only buys the best He has a great eye and he only buys у него отличный глазомер и он покупает только лучше cost означает стоить речь идет о цене it must have cost of fortune это должно быть стоило целое состояние it cost me three hundred это стоило мне 300 долларов иногда в переносном смысле and life my friend а твоя беспечность чуть не стоила жизни моему лучшему другу Итак, мы рассмотрели с вами 15 самых использующих глаголов в английском. Ну а если вам этого мало, то обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Голос English Show. Пока!